Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Максим и добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите уже семнадцатую серию челленджа Династия, цель которого играть одной семьей 10 поколений. Итак, что у нас на повестке дня? В прошлой серии у нас э, наш сын, наш Филиппа Капони стал совершеннолетним. Давайте в первую очередь, в первую очередь, нужно пожаловать ему почетный титул. Наследник семьи. Он будет нашим наследником теперь. И это повысит к нам отношения. Кстати говоря, давайте посмотрим на его черты характера. Он бесхитростный кукловод. Этот юноша усердно плетет дворцовые интриги и считает себя мастером своего дела. Однако недостаток секретности скорее ставит под угрозу его самого. Ну что ж, ну у него все равно очень хороший навык интриги. Так, проницательный, он развил острый изощренный ум, это здорово. Опрятный, амбициозный, вот это очень хорошо, очень хорошо. Но застенчивый, застенчивый. Робкий стеснительные, что сказывается на дипло дипломатическом умении. Это, конечно, не очень хорошо, но я думаю, что рано или поздно эта черта может исчезнуть. Поэтому давайте найдем ему... Жену. Кто же, кто же подойдет? Так, вот, Амели, смышленая. А, эта девушка умнее большинства других людей. Вот она к нам подойдет как раз. Она смышленая, проницательная, скромная, общительная и терпеливая. И также она еще хочет выйти замуж. Все, да, от, отправляем ей отправляем приглашение о заключении брака. Также еще что, что нам нужно сделать. Выбрать цель. Какая же у нас будет следующая цель? Смотрите-ка! Сейчас автосохранение пройдет, я покажу вам. Так, эм, вступили в брак. Амелия де Монфор э, прибыла к Два Замечательно. С наш соперник, Патриция Абанданцо Контарине, умер от заражения раны. И кто теперь вместо него? Карла Канторини теперь возглавляет дом Канторини. Не, я хочу в первую очередь добить э, дом Фольера. <смех> Что добить? Как, как это жестоко звучит. Но просто понимаете, когда... Э, когда последний представитель дома умирает, то все фактории, которые принадлежали ему, распределяются между остальными домами. То есть это даст нам шанс взять, так сказать, себе дополнительные фактории. Когда дом Фольера будет разрушен, то все его фактории распределятся между остальными семьями. Ну, у него всего три, три фактории. Как, может, нам можно как-нибудь усилить наш, наш заговор? О, смотрите, мы можем подкупить Амуна Амуна Хур, Хурмниц. Придворная Венеция. Так. Э, для этого нам нужно пригласить его к двору. Так. Подкупим еще. Ой, то есть подкупить. Э, подкупим Карада Диане. Так. И Мария. Ну нет, Марии я не доверяю. С последнего раза она нас сдала. И это подмочило нашу репутацию. Так что нет. А цель я хотел выбрать, да? Какую же выбрать цель? Завести друга, заполучить титул, пополнить военный бюджет. Так, 300, 300 монет для графства нужно. Это повысит наш... То есть просто на протяжении какого-то времени мы не будем тратить деньги, и это даст нам общий уровень налогов на плюс 10% повысится. Да, давайте выполним эту цель. Эту амбицию возьмем и выполним ее, естественно. Полнить военный бюджет. Мислав Михайлович и Риека сообщили, что у них есть... Что у них родился сын. Его назвали Мислав. Здорово. Мислав или Мислав? Пускай будет Мислав. Так, ваш управляющий Клаудио собрал особый налог в округе цара. Молодец, молодец, отличные новости. Плюс 100 мы получаем. Кстати говоря, как там дела у Бабали? Как у нее дела? Андрей, она, она родила новых детей. Это определенно был очень продуктивный вечер. Я посвятил свое время вычислением закономерности в движениях небесных тел. Теперь мне все ясно. Так, Андре, она родила от э, Абандансо. Сейчас, много ночей. Наблюдая за небом, я начал составлять схемы расположения звезд. Ла-ла-ла-ла. Так, и мы... Э, возможно, пора завершить мои исследования. На самом деле, я и так уже много узнал. Все хорошо, мы завершаем наши исследования. Так, Бабали родила Андре от Абандансо. Абандансо... Это кто? Какой? Абандансо Конторини. Так, о, так быстро мы пополнили военный бюджет, ну, хорошо, тогда нужно выбрать э, следующую цель, заполучить титул мы только можем, но других вариантов нет, хорошо, хорошо, пускай будет хоть что-то, может быть нам выдадут э, титул, так, э, и я еще не досмотрел про Бабалию, так, у нее есть еще Антолина, Антолина тоже от Абондансу она родила, и Мауреса тоже от абанданцу. Ну хорошо, хоть она была верна одному после, после нас одному абанданцу. Теперь, теперь не знаю, как сложится твоя судьба, Бабаля. Так, ваш сообщник эм, ваш сообщник Куррада Диани говорит, что по 30 Пьетро скоро отправится в поездку и его карета может не пережить аварию. Такие вещи бывают смертельными. Так, Патриция Пьетро Фольера скоро умрет, возможно. На темном листе разбросаны яркие точки, танцующие случайным образом. Сколько бы времени я ни проводил, уставившись в небо, мне так и не удалось открыть ни одной закономерности. Должно быть, что-то не так с моими приборами. Что? Ну как? Как? Это? Астора, ты чего? Ну блин, э, ты же так долго. Ты же просто у умнейший человек в галактике. Как можно было провалить задание по изучению неба? Ты же сколько лет занимаешься изучением неба? Я не смог разобраться, что это за разбросанные точки. То есть в прошлый раз у него получилось что-то, и он даже звезду новую открыл. Даже назвал э, в честь этой звезды свою жену. То есть наоборот, эту звезду в честь своей жены назвал. А теперь он «Не знаю, не могу разобраться, что это за маленькие разбросанные яркие точки». Вообще ты меня разочаровываешь Вообще, Асторы. Ну, блин, ну ты так не делай, пожалуйста, больше Обидно согласитесь, обидно Так, я вижу, что тут Неподалеку началась какая-то эпидемия Что сыпной тиф Срепствует эпидемия сыпного типа Тифа Ой Это опасно, ребят Это опасно если цепной тиф доберется до нас Смотрите-ка, тут еще оспа, корь И оспа вообще бушуют везде И тут цепной тиф Ой, опасно, ребят, опасно Я боюсь Я думаю, что Видимо В этой серии мы с вами Закроем ворота Да Эпидемия нам угрожает, поэтому мы закроем ворота Но мы еще немножко подождем Подождем еще месяцок я буду очень внимательно следить. Когда, когда эпидемия перебросится сюда, то тогда, конечно, возьму и сделаю, и закрою. Так, Франческо Морозини шлет вам письмо в участие в заговоре. Убить человека по имени Оттавио. Что за Оттавио, и что он тебе такого плохого сделал? Я, нет, отклоняю, я не хочу в этом участвовать. Так, готово, Патрици... Патриции Пьетра и его кареты упали в ущелье. К сожалению, кучера поймали, кучера поймали и он под пытками выдал... Ваш... Ваше имя что? Блин, хорошо, но плохо. Патриции Пьетро Фольера умер. И теперь э, дом Фольера возглавляет Арделафа Фольера. Что ж... О, боже, какая у него страшная жена. Боже мой, какой кошмар. Так, Арделафов в фольер. Мы тебя тоже попытаемся убить. Я не успокоюсь, пока не стану самым могущественным домом, торговым домом в Венеции. Мы подкуп... Смотрите-ка. Патриции Франческо Морозини наш друг. О, вот это здорово. Давайте-ка ему отправим подарок. И он поможет нам. Его жену <laughs> тоже подкупим. Видимо, видимо, его жена очень не любит своего мужа и поэтому, да. Когда мы подкупим его жену, то тогда у нас будет очень высокий шанс на то, что все увенчается успехом. Так, у Берта, у Берта стоит ли его нанимать? Нет, не буду. Потому что уже высокий, высокий шанс на успех. Хотя нет, лучше нанять, конечно. Лучше нанять, лучше увеличить свои шансы на победу настолько, насколько это возможно. Ой, а куда он пропал? Уберта. Ха! Судьба улыбается мне, моя жена Жоанна беременна. Так, превосходно, превосходно, замечательно. У нас будет еще один ребенок. Предлагайте в комментариях имена для детей. Все, кто будет комментировать, я буду читать ваши комментарии. Так, лорд-мэр Прохор, э, Прохор... Прохор... Прохор? Лорд-мэр Прохор Сплит пытается узурпировать мой титул. Его канцлер, епископ Сулван, якобы путешествующий по области цара, пытается найти копии документов у сторонников, которые помогут ему узаконить претензии на титул. Мне нужно что-то с этим сделать. Так, сделайте так, чтобы он исчез. Попробуйте подкупить. Сделайте так, чтобы он исчез. Да. У нас есть 50% шанс на успех. Я надеюсь, это сработает. Не сработало? А, убийцы преуспели. Канцлер, который бродил по округу и причинял беспокойство, пытаясь... Сфабриковать претензии на мой титул больше никого не потревожит И никаких следов, указывающих на мою причастность к этому делу Превосходно Превосходно Да, я признаю, я забыл о своем обещании Доминика имеет право злиться на меня Мы должны были вместе покататься верхом а, Но это... Но это переходит все границы Он облил меня водой, пока я спал Я не так уж много выпил И вообще, я гастальт так, он у меня получит. Да, он у меня получит. И еще, он, и еще и этот ребенок тоже отчитал меня. За что? Ладно. Так. Папа Виктор умер. И папа, папа Римский умер. Да здравствует папа Римский. Папа Лев Десятый. Хорошо. Мой, па, мой сообщник Амуна. Амуна Курмниц, он еврей, кстати говоря, приобрел ядовитую змею, и скоро Патриций Арделафа испытает ее эффективность на себе. Только не говорите, что это моя идея. Как мы быстро просто выкашиваем просто весь, весь его дом. Посмотрите, Пьетро погиб при подозрительных обстоятельствах, потому что мы поучаствовали в заговоре по его убийству. Еще один Пьетро Фольера... Тоже умер. И мы были заказчиком кащемом убийстве. Сейчас Арделафа. Готово. Гадюка сделала свое дело. Патриция Арделафа теперь знает, что со змеями жутки, шутки плохи. Хотя уже поздно. Охрана в поисках опасного су существа, так что ей не улик. Я сейчас расцелую эту змею. Хотя лучше не надо. Что ж, Патриция Арделафа умер при подозрительных обстоятельствах. И теперь дом Фольера возглавляет Андреа Фольера. Ути моя бедняжка, маленький совсем ребеночек. Давай тебя тоже убьем. Кстати говоря, счетчик убийств надо посмотреть, сколько у нас. Восемь. О боже, мы уже восемь человек положили. Какие мы жестокие. Справедливость что? Восторжествовала. Ладно, закроем пока что. Кстати говоря, может уже стоит закрыть ворота? Блин, я боюсь. Вдруг, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, что, что, что? Живань Диане шлет вам письмо, назначит полководцем. Мир, мир вам, мы предлагаем вам должность полководца. Согласен? Полководца? У меня 9 всего лишь полководческий навык. Но ну, неужели никого лучше меня нет? Отклонить. Блин, я так боюсь, что эта эпидемия распространится еще на город Цара, где находится наш двор. Так, мой канцлер Гильем любезно предлагает помочь мне с изучением иностранных языков. Он считает, что мне, да и стране в целом, это пошло бы на, поч на, на пользу. Так. Либо, отличная идея, и мы начинаем изучать язык, и становимся в долгу перед человеком, известным как Гильем. Что добавит, и это добавит нам плюс один к образованности. Либо, не знаю, это для итальянский язык, их проблемы. Мы можем стать либо застенчивым, либо высокомерным. Либо нет эффекта. Ну что ж. Что ж. Отличная идея, я думаю. что Ну это, ладно, хорошо, поизучаем язык. Я так понимаю, в, в процессе и в результате этого ивента можно получить очень хорошую черту характера полиглот. То есть можно будет говорить на разных языках, и это повысит наш навык дипломатии. Так, кстати говоря, нужно нанять новых людей для того, чтобы убить Андрея Фольера. Блин, ну мне жалко этого ребенка, но этот ребенок может стать взрослым очень скоро и стать нам соперником. Так, у нас родилась дочь, зовем ее Констанция. Да, мне имя Констанция очень нравится. Так, а почему у нас жена скрывается? А, нет, все, не скрывается. Она скрывалась, потому что у нее была беременность. Так, и у нас доступны новые решения. Добыть ингредиенты и... и написать трактат. Пойдем добывать ингредиенты. Поохотимся в лесу, нам нужны части животных. Или... Так, вы отправитесь... Давайте попробуем отправиться на рынок, потому что мы еще этого не делали ни разу. Так, написать трактат. Можем написать трактат. Приложить экстраординарные усилия. 214 монет. Нет, нет, я лучше сделаю все, что смогу. Зачем мне эта амбициозность? У меня и так все, у меня и так все хорошо. Так, прилавки завалены всевозможными товарами. Вокруг ходят толпы людей. А, Таус посмотрел мне в глаза и кивнул. Мы оба знаем, что если мы... Зак... Хотим заключить тут выгодные сделки, нам нужно тщательно искать и превосходно торговаться. Так, начнем, пожалуй. Начнем, пожалуй. Ну, а о результатах этого похода мы узнаем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно предлагайте имена для детей. Всем удачи и всем пока.